Всем привет! Меня зовут Алена, и в этом видео хочу поделиться с вами своими достижениями в прививании полезных привычек. То есть, что мне помогло, что мне мешает и как вообще это делать. Я пользовалась разными способами, и самый наиболее удобный, самый наиболее, да, наиболее удобный способ это способ зачеркивания дней тогда, когда вы делаете ту или иную привычку. То есть вы берете тетрадный лист, любой лист, чертите там с 1 по 31 августа или любого другого месяца даты, а с, а справа, с левой стороны вы пишете привычки, которые вы хотите привить. Вот, например, у меня есть категория здоровья, где я написала перечень привычек, написала здесь «Даты». Тут у меня уместилось с 1 по 18, дальше с 19 по 31 ниже. И если я делаю ту или иную привычку в этот день, то я зачеркиваю, заштриховываю эту табличку, этот квадратик. И если я эту привычку не делала, то я ставлю крестик. И в итоге в конце месяца визуально вы сможете увидеть, какие привычки даются вам легко и привычки, которые даются вам тяжелее всего. То есть эта таблица покажет вам, где нужно заострить внимание, где нужно придумать методику, свой метод. Прививание этой привычки, например, привычка ранний подъем, я думаю, она многим нужна и была бы полезна. И если у вас, как и у меня, с этим проблемы, то вот, например, за прошлый месяц у меня ранний подъем всего там 4 раза. В июле я, видимо, очень сильно устала, что решила не просыпаться раньше. Какие-то привычки даются нелегко, и видно по закрашиваемым ячейкам, какие-то уже даются сложнее. Над ними стоит поработать, подумать, почему ты их не делаешь и что же сделать для того, чтобы они были. Я использовала этот метод в разных категориях. Например, у меня есть категория здоровья. Уход за собой, то есть какие-нибудь косметические процедуры для самой себя Которые было бы неплохо знать, с какой периодичностью ты их делаешь и, соблю... и стараться соблюдать эту периодичность Также у меня есть категория вредные привычки Например, еда перед сном или бокал шампанского Это уже все относится к вредным привычкам Или поздний подъем тоже туда же Естественно, категория развития. В этой категории я отмечаю все то, что позволяет мне двигаться дальше. Чтение, я хожу еще в автошколу, планирование своей деятельности тоже отнеслась сюда же. Еще недавно написала для себя категорию питания. Сюда я отнесла всего три дисциплины. Вода, овощи и фрукты. Все мы знаем, что нам нужна клетчатка, нам нужна вода. И лучше поесть фруктов, чем сладостей. И поэтому я внесла эти три дисциплины чтобы просто видеть, как часто я ем фрукты, овощи. И оказывается, что не всегда я соблюдаю норму, и мне нужно еще над этим поработать. Хотя до этого мне казалось, что я делаю все правильно. Оказывается, нет. Так что вот, обязательно попробуйте этот метод. Хотя бы на пяти привычках, хотя бы на трех привычках. Например, сидеть прямо. А, еще, этот метод очень круто использовать в быту. То есть, вы знаете, что нужно делать те или иные дисциплины, чтобы поддерживать свою квартиру в чистоте и порядке. Вы просто выписываете весь этот перечень того, что вам периодически нужно делать. Например, пылесосить ковер, мыть полы, потряхивать подушки, посуду, сантехнику помыть. Выписываете их и просто зачеркиваете, сделали вы это сегодня или нет. Это позволяет вам, в принципе, не забыть о том, что существуют такие обязанности, как чистота дома, в общем, попробуйте обязательно этот метод, расскажите, понравился ли вам этот метод, помогает ли он вам. Лично мне помогает, и я хотела поделиться им с вами, чтобы просто люди вокруг меня стали счастливее и здоровее, как я. Ой, меня облизывает барсик. А где здесь диктофон?